Теперь осталось только найти эти все штучки. По всей карте разбросаны специальные такие чертежи. Вкусненькие, хорошенькие чертежи. Вот сейчас я их ищу, собственно. Вот это она, это да, это графика. Не видно нифига, мыло в рот засунули и в глаза, и в нос. И вот он, вот он первый чертеж. Это, собственно, что? Ай, а, неважно, полезли вообще в жопу. Это у нас это... Летающее средство. Самолет. О, это самолет? Серьезно? А теперь выплываем отсюда, потому что у нас сейчас акулы будут все массово изнасиловать. Это не очень приятно. Наверное. Так, не понял. Это что, дверь? Стена? Почему нельзя было сделать нормальный вход? Алло. Это вообще не очень комфортно для меня. Я... Поставлю одну звездочку. Это очень некомфортно. Вот что я думаю. Церква, крест, гроб. Ну, типичный набор атеиста. Здесь можно сохраниться. Я, пожалуй, так и сделаю. Потому что мало ли туалетная бумага закончится и как ты потом без сохранения? А? Алло, стопэ, Где вы подевались? Пацаны. Пацаны, пацаны, пацаны, куда? Лег, какая быстрая женщина, давай. Я так быстро за женщиной еще не бегал. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Стопай. Я слышу женщину, я вижу женщину, я чую женщину. <свистит> побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Я хочу попробовать просто арбалет. Да ну, стойте, это не реклама. Подожди. Не, ну, типа... Это прикольно что ли, проветриться так сказать. Пойдем со мной, я покажу тебе интересные, большие интересные вещи. <смех> Прям реально дно океана, очень привлекательная большая дырка. <смех> да, тут конечно есть побольше, но это тоже неплохой вариант, <смех> если что. О да, это тема. Я выплыл из черной дыры в черную среду. Так, тут возможно была бы хороша черная шутка, но я не буду, я не буду этого делать. Да, где-то сбрасывает много черных людей и вода почертила. Я тут немножечко поиграл, немножечко построил всякой всячины, например, построил лифт. Мощный лифт, не, ну ты посмотри на это сооружение, это гениально просто. Нехитрым образом сюда залазишь, потом не падаешь аккуратно, тут скользко. А, можно, конечно, р... Тамара? Не понял. Спокойной ночи. Дельтаплан, кстати, 32, ну всего-то, фигня вообще. Ам... Ну да, мой размерчик, конечно. 317 бровен на такую хрень. Звучит как челлендж. Чуть-чуть проапгрейдил свою базу. Теперь, а, это не база, настоящая. а настоящая. Неотступная крепость. Не, не идеально. Тут занимает очень много места, поэтому это невыгодно. Что? О, черт, Тамара, прости! Я не хотел, я просто хотел сохранить. Извини меня, Тамара. Я правда не хотел, я хотел сохраниться, Тамара. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по The Forest. Давай. <связь>